Леди и джентльмены, всем привет! С вами Макс Репьев и Святослав Плетинский. Сегодня мы находимся с вами на бытке. У нас появилось немножечко свободного времени для того, чтобы показать вам, как сверху будет выглядеть вот эти вот два замечательных комплекса Сочи Парк и кислород. Да, сегодня поговорим с вами а, именно про них, а, не про цены, не про планировки, не про ипотечные ставки и так далее. Именно просто заглянем на стройплощадку, посмотрим где будет строиться школа, где будет разбит парк, на каком а, этапе строительства находится тот и другой объект. В общем, просто полетаем и прокомментируем то, что мы увидим. Да, про цены мы специально сегодня не говорим, потому что цены, они постоянно меняются там, какие-то акции появляются, ипотечные программы точно так же, поэтому вы запрашиваете эту информацию отдельно, сегодня мы говорим именно про место. Итак, переключаемся на камеру, которая в воздухе. Да, Оп. у нас дрон уже сверху. Да, и вы, собственно, сейчас, я немножко в бок так отличу, чтобы нам солнце не метало, по центру кадра у вас сейчас находится жилой комплекс кислород, да, смотрите, вот такой вот красавчик, это ФЗ-214. Федеральная стройка, которая находится уже на следующем этапе строительства. То есть у нас возведены, не вижу сейчас сколько, по-моему, у нас уже все здания, Максим, возведены. И э, блочное заполнение наполовину выполнено. Да, кроме одного корпуса. Кроме одного корпуса у нас уже все здания здесь построены. Находятся они на северном склоне горы Бытка, дорогие друзья. И который долгое время был в резерве Поэтому на нем ничего не строилось Никому не разрешали этого делать Но вот два крупных застройщика Решили комплекс на освоить здесь территорию вместе со школами, с детскими садами, с торговыми площадями, с комплексами, с детскими площадками, совсем, всем всем Совершенно верно. А вы, а если вы выбираете квартиру здесь, то наверняка по карте вы можете увидеть, что море-то близко находится, но есть нюанс, как вы теперь, наверное, понимаете, мы находимся на горе с вами для того, чтобы до моря дойти, спуститься-то вы с горы сможете, но вот обратно вряд ли вам понравится дорога. Поэтому есть такой нюансик, если вдруг вы выбираете с какими-то риэлторами квартиру в городе Сочи и вам говорят, что там пешая доступность в море и так далее, но ну какая бы... доступность, если спуститься туда, а вот с подъемом-то уже возникает вопрос. На самом деле, если вы в хорошей физической форме, то и любите ходить именно по горам. А, ну здесь как бы не такая уж там прям большая гора, то есть спокойно в нее можно идти, но она доставляет некоторые неудобства То есть каждый день, если вы собираетесь ходить на море, то вам это будет ну больше минус, чем плюс. Но Опять же, физическая нагрузка она никогда никому не вредила, но знаете, что это просто есть такой небольшой дискомфорт. Да, жилой комплекс кислород находится у нас с левой стороны на более ранней стадии да, строительства, а жилой комплекс Сочи-парк уже построен под крышу весь 9 высоток стеклянных а, нижняя очередь вот это вот уже вот эти три здания они уже запущены в эксплуатацию здесь уже вовсю люди делают ремонты все готово уже ребятки реально а, компания еврострой из геленджика показала просто какие-то фантастические темпы строительства так быстро в сочи еще никто не строит да причем они не уступают по качеству то есть они быстро не значит плохо сделали а, и я вообще хочу сказать что самого вот сочи парк он очень красиво выглядит именно в ночное время, когда ты вот проезжаешь именно по дублеру курортного проспекта, ты смотришь на картинку вот сюда, вот, ну вот сейчас вот на этой камере вот сюда, они очень красиво подсвечиваются и в дальнейшем, я думаю, что весь район будет прям светиться действительно круто. Ну да, район становится таким настоящим обжитым, потому что долгое время северный склон Битки был не застроен, да, и он был просто какой-то пустой. Была одна дорога, по которой никто не ездил, потому что не знал о ее существовании, трава и все. А сейчас, посмотрите, просто какие высотки здесь настроили два застройщика. Понятно, что внутри продуманы системы подземного паркинга. Понятно, что продуман гостевой паркинг, детские площадки, спортивные площадки. Все это сделано. Здесь у нас ФЗ-214. Статус квартира, искроу счета ипотеки, льготные ипотеки, какие хотите, дорогие друзья. Мат, капиталы. Да, что угодно. Мы регулярно здесь проводим сделки, по этим объектам регулярно люди обращаются, потому что ну, это одни из немногих новостроек, которые сейчас с нуля строятся в городе Сочи. Причем различия на самом деле в них минимальные. Они отличаются балконами и отличаются немножко площадью. По сути, Сочи парк и кислород это один и тот же проект. Также у них есть небольшие отличия по детским площадкам. Например, кислород обладает больше именно территории для э, детских зон. Э, Сочи парк немножечко поменьше, но плюс-минус это тот же самый проект. Они отличаются и по внешке но по конструктиву они отличаются не сильно и по ценам они также точно не отличаются практически вообще. Да. По условиям покупки то же самое, плюс-минус одинаково, то есть мы когда с вами приезжаем на проект, то мы выбираем и тот, и другой. И кому уже что больше понравилось, а кому, например, квартира нравится без балкона, они выбирают Сочи парк. Кто хочет именно маленький какой балкончик себе, тот выбирает кислород. тут ну, на самом деле вопрос кусовщины, место одно, концепция плюс-минус одинаковая. Да, теперь давайте про ту инфраструктуру, которую возводят с нуля совместно с городом оба застройщика. Во-первых, вот это вот здание паркинга рядом с Сочи парком, оно уже построено, уже запущено. В нем находится на одном этаже находится торговый центр, то есть там коммерция торговой площади и парковка внутри. Достаточно большое количество свободных мест и они в продаже. Далее, вот здесь вот посередине уже началась возня. Вот здесь, в этом месте будет построена э, школа и детский садик, дорогие друзья. То школа есть, со стадионом, кстати, Да, будет. то есть годика через три, возможно, если вы купите здесь квартиру, а например, в кислороде у вас годика через три только он достроится, вы уже ребеночка отдадите вот сюда, вот в школу, ну, либо там начнете ходить в детский сад. И далее за ними, вот в этой, на этой территории, вот в этой части, будет разбит парк, по-моему, на 4,5 или 5 гектар земли максим то есть еще и есть будет место где погулять но естественно момент что здесь уклон да, и там будет именно реликтовый лес, то есть не просто какие-то вички на сайт, а там прям действительно хорошие деревья с прогулочными зонами, скамейками, со всем-всем-всем. Это будет все расположено. Я хочу еще, знаешь, что вот добавить? этой части будет. Да. Да. что сама именно концепция, то есть почему долго не застраивали бытку, потому что хотели именно комплексно освоить территории. И вот два застройщика на сегодняшний день это делают и действительно создают здесь целый район, пригодный для проживания именно семьи. То есть у вас здесь и ребенок в школу ходит, и в саде ходит, и прогуляться езди, и коммерции много, и детские площадки у вас хорошие, и до центра недалеко, и на море сходить тоже можно. То есть все очень-очень даже близко. И, дорогие друзья, наверняка вы подумали о том, какие здесь видовые характеристики. Действительно, они крутые, с верхних этажей ну, у кислорода больше видов на море, с верхних этажей, чем у Сочи парка. Хотя у Сочи парка также есть боковой вид на центр города на море. То есть вид на море у обоих жилых комплексов имеется а с верхних этажей вот сюда основной вид основной вид это прямой панорамный вид даже с первого этажа со всех первых этажей на горы то есть на северную часть вот сюда на хребты на кавказский хребет и скоро все эти шапочки горы покроются снежными шапками и но ну, виды реально крутые даже с первых этажей а можно я попрошу тебя вот на камере сделать смотри, Мне 24 у меня, миллиметра смотри, у меня дрон сносит как сильно ага. у нас пропала связь смотри не... как его несет да, Можно попросить тебя, чтобы ты сделал не 24 мм объектив, а 50, чтобы люди увидели, как это выглядит именно глазом? Сейчас у меня подцепятся спутники, потому что они пропали. Здесь глушилок целая куча стоит. Ну вот, в общем, пока Свят ищет Мы здесь побеждаем. спутники, вот этот вот кусок земли, который вы видите, предполагается застройкой Леруа Мерленов. Вот именно правая часть, а с левой стороны там некоторые ребята что-то копошатся с землей, собираются там какие-то коттеджи строить и так далее, вот ну они да. слева. А, то есть территория в дальнейшем будет осваиваться, ну вы сами знаете, на сегодняшний день есть некоторые нюансы э, в стране и может быть некоторые вот эти вот моменты будут чуть-чуть отложены. Так, ты хотел, чтобы я город приближал? Да, я хотел, чтобы ты Давай показал, как человеческий вверх. глаз это будет смотреть. Здесь у нас в городе очень много дорогих вил, коттеджей и различных объектов режимных, которые... Пользуются глушилками, и поэтому, ребят, летать очень тяжело дрону, но вот тем не менее, смотрите. Вот так это будет видеть человеческий глаз. Ну, примерно. В таких да. же масштабах. Ну, вот у нас 48 мм сейчас объектив стоит, 50 мм видеть человеческий глаз. То есть вот так человек будет видеть, ну, стоя в своей квартире возле панорамного окна, вот такие вид. виды на горы. Вид вдаль, да, потому что, конечно, не самый лучший вид, который я здесь видел. Я здесь добивался картинки гораздо круче, когда идеально прозрачный воздух. Видите, дымка такая. Но это сегодня такая пасмурная погода. Но в целом, да, виды на горы вы получите с любой квартиры, с самых нижних этажей на север. но ну, а на море уже с верхних этажей. Кстати, сейчас уже будет немножко садиться, потому что у нас тут 40% остается заряда. Смотрите, рядышком шумит трасса. Но опять же, шумит она близко к нам, потому что мы с Максимом забрались вот сюда, смотрите, мы стоим сейчас где-то вот здесь, вот видите, в Там, ну, кадра. Ну, вот, да, да, да, Вот тут мы стоим, на этой площадке. А, Во-первых, нижняя трасса, это у нас дублер курортного проспекта, а верхняя трасса, это у нас обход Сочи. А вторая трасса также, которая состоит из туннелей, создана для того, чтобы по ней транзитный транспорт объезжал. На фуры. Короче, реально очень удобно, если вы хотите поехать в Дагомыс, если вы хотите поехать в ту часть города Сочи, где у нас уже выезд как говорится, в страну находится, да, ну и микрорайон Мамайка, Дагомыс и все остальные, то вам сюда очень удобно спустились сразу, вам не нужно ехать через центр города, через пробки, через даже вам не нужно ехать вот сюда, по дублеру курортного проспекта, потому что у вас есть обход. Если вдруг вам нужно в Адлер, куда угодно, также на эту развязку сюда и погнали вон туда, Адлер находится в той стороне. То есть реально развязки здесь классные и вы находитесь близко к ним. Единственный нюанс, многие люди отмечают, мы тоже это отметим, видите, всего одна дорога для того, чтобы вниз спуститься, поэтому могут быть там пробочки. Но пока их нет. Пока их нет и если, например, мы выезжаем с вами на курортный проспект, то пробка есть небольшая, но она буквально на 5 минут, а если мы выезжаем именно на обход Сочи, то никакой проблемы вообще еще, наверное, хочется сказать, что, может быть, кого-то будет это напрягать, но хотя Сочи у нас город горный, то дорога одна, она немножко такая серпантинная. Ну, да, но ну, это там буквально несколько минут вы будете ехать. Поэтому, ребят, я сейчас буду, наверное, уже сажать дрон, отключаться, или... Блин, я его посажу... О, вообще, он сам пускай садится, а мы пока тут раз поговорим и расскажем. В общем, да, смотрите, я думаю, вас не будет смущать этот писк, Uh, у нас регулярно проходят сделки в жилом комплексе «Кислород» и в жилом комплексе «Сочи Парк». По этим объектам к нам регулярно обращаются, практически каждый день у нас есть 5-10 заявок по этим объектам. Поэтому ребят сюда регулярно ездят, здесь регулярно присутствуют, мы регулярно здесь проводим сделки. У нас здесь есть определенные условия, которые транслирует застройщик на нас. И если, не дай бог, застройщик транслирует какие-то акции, какие-то скидки, какие-то льготные программы, ипотек, чего угодно, всеми этими преференциями и программами мы также пользуемся как официальный представитель на территории Сочи, как официальный партнер. Поэтому, если вы задумываетесь, нужна ли вам здесь квартира, не нужна, под сдачу или для себя, или просто для того, чтобы воспользоваться льготной ипотекой, вдруг вы там айтишник, еще зарплатник ВТБ, там еще у вас несколько детей после 18 -го года, и вы еще и молодая семья, то есть одному из супругов менее да? 37 лет. Короче, вы можете купить здесь квартиру, с с процентной ставкой 0,1 годовых на 30 лет. Представляете? Вот такие ипотеки ребята в кислороде а, уже проводили. Вот, поэтому, ребят ну как бы мы, мы в теме по этому объекту, обращайтесь, закроем любой запрос. В принципе, здесь больше рассказывать особо нечего. Светослав вам действительно много все изложил. Мы постарались показать вам, а, я надеюсь, понятно это сделали, рассказать именно про основную концепцию, про основное место, где это все находится. Условия иногда какие-то добавляются, появляются какие-то акционные квартиры, есть также инвесторские квартиры, но, к сожалению, на них не распространяются условия, про которые только что сказал, Свят, под 0,1% там сложно будет найти, но, тем не менее, можно найти дешевле. И здесь уже выбирать вам, что вы хотите, воспользоваться ипотекой или купить подешевле, чем от отдела продаж, то есть это все у нас есть. И э, еще один хотел момент добавить. Если вам не хватило картинки, детализации, если вам хотелось что-то там рассмотреть в этом жилом комплексе сблизи, и вот вы в этих кадрах, которые мы сегодня вам с дрона показали, не увидели, у нас есть сервис сферических панорам, то есть посмотрите обязательно в ссылочке под описанием панорамы, найдите этого жилого комплекса панораму. У меня есть снимки, где дроном я зависал чуть ранее, именно там в разных точках, именно над самим э, жилым комплексом. Вы сможете реально рассмотреть виды квартиры, фасад, детские площадки. Все это вы сможете рассмотреть на нашем сервисе с помощью нашего сервиса сферических панорам который по ссылке в описании да господа все ссылки указаны в том числе и телефоны в описании поэтому переходите пишите звоните и мы с удовольствием поможем вам приобрести квартиру вот в этих вот двух замечательных комплексах сочи парк или кислород а там уже вы сами сравните какой из них вам интереснее и сделайте свой выбор всем удачи вам хорошего настроения всех благ и пока